Сегодня у нас завершила работу бригада из компании «Землечист». Мы делали ливневку и отмостку мягкую вокруг дома. Нам очень понравилась работа этой компании. Сделали все качественно, раньше срока, консультировали по всем сложным вопросам, остались у нас какие-то материалы, все это убрали. И первый раз я увидела, чтобы все делалось так вот быстро, тихо, вовремя и качественно, самое главное. И очень понравилось, что бригадир в течение всего дня наблюдал за работой их своей бригады и не отлучался никуда. Это тоже очень важный момент, потому что всегда бригада работала ну, со своим руководителем. Обращайтесь к компании Землетись, нам очень понравилась их работа.